приветствую всех и в этом уроке мы немного отойдем от работы с анимациями и приступим к созданию системы взаимодействия для начала я создал папку да interaction system где мы будем хранить все что касается системы взаимодействия переходим в blueprint нам нужен blueprint класс actor и назовем его base interactable actor Дальше нам понадобится интерфейс для взаимодействия, чтобы мы не делали постоянные касты. Переходим в Blueprint, Blueprint интерфейс, называем его BPI Interact. Так, у нас одной буквы не хватило. Открываем интерфейс и здесь нам понадобится всего лишь одна функция на данном этапе. Это функция Теперь мы откроем Base Interactable Actor Перейдем в Event Graph Дальше нажмем Class Settings И здесь добавим BPI Interact У нас уже появилась здесь наша функция Но мы ее будем использовать как Event мы вызываем event interact и получаем нашу функцию дальше что мы сделаем поскольку у нас здесь может находиться абсолютно все что угодно поскольку это базовый класс нам нужны какие-то основные вещи во-первых нам скорее всего понадобится какой-то волюм для того чтобы мы могли проверить находится ли персонаж в нем прежде чем взаимодействовать давайте я открою blueprint персонажа blueprint. и здесь создам переменную interact давайте current interact actor а, тип этой переменной должен быть base interactable actor, object reference так изначально у нас эта переменная пустая и мы должны будем а, при каких-нибудь обстоятельствах ее заполнять для того чтобы ее заполнить а, соответственно мы здесь сделаем Бокс Collision, либо Сфера Collision. Давайте сделаем бокс Collision. Это будет Interact Collision. И когда мы будем входить в этот волюм давайте подумаем немного повыше, то мы, к примеру, можем вызвать какой-то значок показывающий нам, что мы можем взаимодействовать с этим объектом. Кликаем правой кнопкой мыши, от event on component begin overlap, и также нам понадобится от event on component end overlap. Здесь мы делаем cast to side-scroller, Записываем сразу в переменную promoft to variable, поскольку нам, возможно, в будущем понадобится переменная по персонажу. Дальше мы также сделаем каст по выходу из триггера. Единственное, что мы, скорее всего, обнулим переменную для того, чтобы этот эктор не знал нашего персонажа. Следующее, что нам нужно сделать, поскольку мы записали перемену, из этой переменной мы можем достать set current interact actor и, соответственно, записать self, то есть себя, в эту переменную. То есть наш персонаж уже будет знать, когда войдет в триггер, о том, что он может взаимодействовать с этим объектом. По выходу из триггера мы делаем то же самое. Единственное, что мы обнулим переменную. Мы сюда ничего не подаем. И также мы обнулим ссылку на персонажа. И в принципе, что мы можем еще сделать. Мы можем сделать либо виджет, либо какую-то логику. Ну, к примеру, давайте я добавлю билборд. Он выгля выглядит вот так вот. Здесь какой-то динозавр. И, собственно, мы его можем видеть также и в игре. Если мы поставим галочку, точнее, уберем галочку с Hidden in Game. А, изначально давайте пускай будет у него Visible отключенный. То есть, если мы выставим на сцену Base Interactable Actor, то у нас не видно. Давайте увеличим коллизию взаимодействия. У нас билборд не виден. И если наш персонаж будет входить в триггер, возьмем билборд, возьмем сет visibility, и здесь ставим галочку new visibility копируем эту функцию подключаем билборд и здесь снимаем галочку то есть по выходу мы скрываем наш билборд по входу мы его показываем игроку это может быть также виджет текст и все тому подобное то есть у нас нет билборда у нас есть билборд выходим нет билборда заходим есть то есть уже мы можем что-то да, как-то взаимодействовать. Следующим этапом нам нужно использовать эту функцию, точнее этот event. И как мы можем его использовать. Да? Поскольку пока что у нас нет предметов, с которыми мы могли бы взаимодействовать, мы можем тестово проверить, сделав какое-то взаимодействие. Ну, мы можем сделать примитивно print string. Напишем здесь interact. Ну и выставим цвет там, не знаю, зеленый. В самом персонаже. Так, это я закомментирую. Мы сделаем следующее я возьму клавишу e сейчас это все тестово потом мы это все переведем в action ивенты но можно на этапе прототипирования использовать просто клавиши так что нам здесь нужно нам нужно брать current interact actor Дальше нам нужно проверить DOES Implement Interface. То есть мы проверяем эктор из этой ссылки на наличие интерфейса BPI Interact. В случае, если у нас этот интерфейс присутствует, ну, либо же здесь у нас что-то есть. Кстати, давайте сделаем Convert to Validate Get. Для того, чтобы мы сразу проверили валидность После чего, если валиден тут объект, мы проверим на наличие интерфейса. То есть, сделаем вот такую проверочку. Поскольку для взаимодействия мы, к примеру, можем случайно добавить какой-то другой объект. И нам нужно знать, то что у этого объекта есть этот интерфейс, для того, чтобы мы вызвали функцию этого интерфейса. И теперь мы снова возьмем current interact actor для того чтобы не тянуть кучу проводов мы сделаем interact message то есть в случае если у нас валидна ссылка если у этого объекта точнее эктора, есть встроенный bpi interact interface который мы создавали и если он есть то мы проиграем функцию interact Так, и у нас, собственно, будет надпись Interact. Нажмем Play, входим в триггер, мы видим billboard, нажимаем E и у нас пишет Interact. И теперь мы уже сможем э, как-то делать Create child Blueprint Class, э, к примеру, делать, э, не знаю, BP дур, то есть, к примеру, сделать дверь. Здесь мы также можем менять билборд, к примеру, здесь поставить нам какую-то клавишу, либо еще что-то. Перейти в Event Graph и уже здесь просто вызвать Event Interact и вызвать новую логику плод для того, что мы можем создать функцию здесь, interact, в базовом классе и уже эту функцию перезаписывать в каждом новом экторе, который будет иметь различную логику взаимодействия. Ну, к примеру, здесь мы сделаем print string, где будет написано open Цвет сделаем, к примеру, тёмно-синий и давайте выставим также его на сцену нажмем play заходим сюда жмем у нас интеракт пишет заходим сюда жмем у нас пишет дур open На этом мы урок заканчиваем по взаимодействию, и уже когда мы будем точно знать, какие предметы нам нужны, какие объекты могут взаимодействовать с игроком, игрок может взаимодействовать с этим объектами, мы тогда уже будем конкретно под них прописывать логику. И я думаю на этом мы урок закончим, спасибо всем за просмотр, если вам понравилось видео ставьте лайки, пишите комментарии, если вы не подписаны на канал подписывайтесь и всем пока.